И помимо того, что мы благодаря этому аппарату быстрее, качественнее и менее, то есть малотравматично убираем э, зуб, но и в том числе э, улучшаем потом постоперационный период. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как удалить сложный зуб мудрости не за 2 часа, а за 10 минут, и вообще, что такое аппарат ПИЗАТУП. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, потому что информация в нем вам обязательно пригодится. И вы можете скачать памятку о том, нужно ли удалять зуб мудрости, нажав на ссылку под видео. Также по данной ссылке вы можете записаться на консультацию. Нужно удалить зуб аккуратно, высокотехнологично. Почему, допустим, стоит это делать у грамотного хирурга, а не идти, допустим, где-нибудь в полуподвальном помещении делать это на коленке? Потому что Удалить можно так, как это раньше делали – взяли щипцы, так ухнули, сорвали там кость, сорвали там оставили какие-то осколки зубов кости, либо это можно делать высокотехнологично. Пизотом – это уникальный, на мой взгляд, аппарат, и уникальный не только по своему строению потому что он делает. Он достаточно уникальный для клиник, даже в Москве, потому что, поискав в интернете какие-то манипуляции с использованием именно пизотома. Можно найти много чего, но это будет не тот аппарат, который используется у нас в клинике, потому что он, во-первых, инновационный. Во-вторых, дело в насадках, которые используются, и они уникальные для именно пизотома от Actione фирмы. Те манипуляции, которые я мог делать 2 часа, 3 часа оперативные раньше. Сейчас я выполняю за 10 минут, например, вот сегодня было такое, такое вмешательство как раз сложное удаление зуба мудрости не сформированными корнями перед дальнейшей постановкой брекетов из кости. То есть это еще не прорезавшийся зуб, во-первых, во-вторых, он лежал плашмя, то есть горизонтальное положение. Сложное удаление часа на два. Мы удалили зуб за 10 минут благодаря вот этому аппарату. Он так же, как обычный скальпель режет мягкие ткани, он режет кость. Вот. различные манипуляции в неограниченном количестве, при том, что дальше это уже э, так далеко, насколько может зайти воображение хирурга можно комбинировать насадки. Что касается положительных каких-то хороших качеств именно этого аппарата, это, во-первых, отсутствие перегрева кости, это очень важно. Берем просто удаление зуба перед имплантацией, например. Нам что важно? Чтобы как можно больше осталось костей, чтобы потом мне не пришлось эту кость наращивать, это, во-первых, лишняя операция. Мы отсрочим имплантацию достаточно много месяцев. Это лишние, достаточно немаленькие траты для пациента. Ультразвук – это уникальный сам по себе феномен. Я когда работал в отделении при имени Баумана, заведующий этим отделением совместно с инженерами МГТУ имени Баумана изобрели ультразвуковой аппарат. Его функция заключалась в том, чтобы после удаления э, такой шарик ультразвуковой погружали в лунку зуба, отек уходил, э, болевые ощущения, э, постоперационные осложнения, например, альвиолит воспаленная лунка зуба. Потому что ультразвук, помимо бактерицидного своего свойства, он еще обладает свойством регенеративный Потенциал улучшает раны. Здесь же на самом деле то же самое действие. Мы помимо того, что мы благодаря этому аппарату быстрее, качественнее и менее, то есть мало травматично убираем зуб, но и в том числе улучшаем потом постоперационный период. При этом удаление зуба это не предел, да? То есть вообще аппарат придуман для более серьезных манипуляций. Это синус синуслитник, например, подсадка в гаймеру пазуху кости для последующей постановки имплантата. Это забор костных блоков, одно из самых сложных хирургических вмешательств в хирургии стоматологической. Вот. В принципе, этот же аппарат можно использовать и для чистки зубов, на самом деле, там просто другой наконечник используется. Многофункциональный, хороший и замечательный аппарат, на самом деле такой боевой товарищ хирурга, и я счастлив, что у нас руководство приобрело его, и я смог на нем работать и уже сделать достаточное количество операций. В клинике лёгкое дыхание накоплен большой опыт работы аппаратом пьезотом, поэтому, если вы хотите получить экспертную стоматологическую помощь, приходите к нам. Чтобы скачать памятку о том, нужно ли удалять зуб мудрости или записаться на прием, нажмите на ссылку под видео.